И всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему Дин, и вы на канале Мистер Динерс. И мы сегодня продолжаем играть в сборку по Minecraft Хаотное выживание. Я думаю, мне не надо говорить, на чем мы остановились, ну. Но... Потому что те, кто см смотрел прошлую серию, ви видели, на чем мы ос ос остановились. Мы сделали железную шестерню. И другие шестерни. Да. Может, я как-то не скорее всего, как неправильно произношу. Поторговались жителями. И еще, в принципе, доб... нет, как сможет добывали. И, кстати, у нас перья. Если мы найдем кремень, то у нас будет... Что? Стрелы. Но мы, у нас не получится скрафтить лук. Но мы можем куп купить лук. У жителей. Я, я просто гений. Так. Хм. Тут... Тут, тут, тут. Так, посмотрим -ка. Так. <свёк> <свёк> что мне делать? Тут торнадо. И мне это очень смущает. Ха. Так. Ш Что ж... Пожалуй, эту серию посвятим шахте и встретимся дома. Но сначала мы покопаемся в шахте, а потом, ну, ну пока будете пловиться, пловиться, в печках, мы сделаем дом. О. Курочка. Так. Надо бы по поесть -мор морковь. Поели. Так, выдвигаемся. Э, Ладно. Да, бедный ты. Тебя... кстати, подожди. В прошлой серии я говорил, что все это зарастет. Это так, все заросло. Yes, yes, yes, yes. Так. забыл. Мне же нужно... Так, факела у меня, конечно же. Нужны, так, мне нужны кирки, кирочки, надеюсь мне не хватит, топор, не знаю, наверное понадобится, Чё, зачем мне зима, я не понимаю, и ан андезит, и дверь тоже надо выкинуть. Березовые доски, надо бы мне еще не сундук сделать. Ш что мне не надо? Мне не надо. Э -э, в принципе только только грибочек и дверь. Еще андезит и землю. Все нам мне нужно? Так. Даже мне это выкидывать. Пож, пож, пож, пожалуй... Не знаю. Воду? Ой. Ты не то вы, выкинул. Бу. Солнце уже садится. Надо бы все лишнее повыкидывать. Я пошел домой. Мой дом, мой дом хороший. Мои хоромы. Спать. Ну, спать можно только ночью. Я не хочу тор тор торговаться. И откуда у тебя только хп? Давайте. Так. Полежим, воспим, Встанем и, и пойдем в шахту. Вроде у меня все есть. И, и надо выложить железо. На всякий случай. Стейки оставим. Это выложим. Выложим шницу. И у меня забился сундук. Делаем второй. Как мне сделать сундук? Чтобы сделать сундук, нам понадобится... Сделаем так, и сундук готов. Идеально. Положим, положим дерево обратно и поставим сундук. Теперь это двойной сундук. Это идеально. Ложим наш муск. Ну, не нужно или нужно, не нужно. Да. Так. Стейки, думаю, не надо. Зачем мне топор? Меч есть. Кирочки надо скрабтить. Палки. Они стакуются. Так, идеально. Булыжник выложим. Мне нужны блоки. Я выкину весь булыжник. Я, я, я просто гений. Выложим, оставим это, оставим. Что ж, в принципе, все есть. Я пошел. Броня есть. В принципе, я готов. Так, шахта. Пойдем. Шахту. Ну, так, Я уже забужусь в этих туннелях. Потому что, по идее, где-то. Здесь есть выход. Но я не знаю, где. Потому что я могу забудиться. О, железо. В, перв... В первый раз так вижу, что я копаю уголь, копаю и нахожу резко железо. Это очень даже прикольно. Что мне так получилось? Рэдстоун! Это, это реально респект этого. Это очень прикольно. Ой, я забыл, он же он же добывал вспомнить только этим. Да, очень носибого. Очень носиболого. Так, Она его здесь. Ой, не я, жабочек, я не хочу тратить по-процессу. Это утомительно. Сери... Сплошная серия шахты. Шахты называется. довольно очень прикольно. Но это не все, я, конечно, сейчас уже буду заканчивать. Копаться в шахте и начать в дом. Ой, это будет очень прикольно. Так, что здесь за месторождение такие? Ждите, что ж? Же? Уголь, железа? Ой, эти все, здесь всего много, блин. Я не знаю. Что это так? Эта игра не, не перестает удивлять. Откуда здесь столько всего? Здесь освещение надо поставить. Еще убили. А, вы... Как здесь угля? Ой, не заканчивайте. Я вообще нет? Как я не заметите. Если еще я просто буду в шоке. Это просто топ это, это если вы понимаете это очень редко выпадает и да у меня состоит этот мод что у ней нет освещения на его поставить сюда я не думал, что тут в будут всякие зомбаки. может здесь еще кто-то есть да вроде как нет короче я бы я пошел домой ну место в дом надо бы сделать вэйпоинт. Что это дом и, и, и, и всякое такое. Да. Вы видели? Вы это видели, да? Вы, э, вы, ну, вы ну, это точно видели. Я встретил... А как это так вообще возможно? И с первого же раза мне выпало это. Если вы не понимали, оно очень редко выпадает, яйцо. Ну, я играю с модами, поэтому не задавайте вопросом, почему мне выпало это яйцо. Это и, и, и яйцо при, призыва зомби. И, и оно вы, выпадает, да. Ой, вот-то, вот то Вот та.. ты не. На! На! На! На! Это очень смешно. Я их убиваю вообще на е. И Это паука. И мне показалось. Паук! На! На-на-на-на-на! На-на-на! В очередь! О! На! На! На! Э! Э! Спо спокойствие! Спокойствие! Уф, надо поесть. какая нап напряженная ночь довольно. Кто еще? А-а! На-на-на-на-на-на-на! меня так убьешь? Ух, наконец-то. Кто-то еще есть? Я! Я их увидела! Я не увидел. Что, что у меня есть броня? только пришел в шахты. И сразу так. Это было довольно жестоко. Мне надо выложить все вещи, чтобы они плавились. Я сейчас подойду. Ну Зачем засорять чат? Скажи мне. Просто зачем? Надо всего уже. Стрела, кость, нитки. Уголь. Так, получается итог. Мы добыли. Что? Мы добыли, получается, 32 30... железные руды. Стак. Два э, стака угля. Два стака и пятьдесят. 50... 53 угля, один диарит, два, два гранита, и действие ресторана. еще яйцо призыва зомби, кость, стр... стрела. И все Вс г... гнивая. По пять штук. Это было жестко. Это было.. Очень да, даже жестко. Я впервые вижу, чтобы не такими были жесткими. А. Хорошо, что. Так, моя мусорка, иди сюда. Так, это, это выкидываю, это тоже выкидываю. Спасибо. Еще вот это вот. Хотя я могу поторговаться с жителями. Насчет этого. Это было очень интересно. Меня чуть-чуть не убили. Надо поесть. Надо срегенерировать. А это, не трогай, ясно? Это, это, это для будущего спа спа спа спа спаунера. Кстати, как его сделать? Посмотрим. Спаунер. Как делается? Как делать сам? А, так понимаю, его надо на на добыть. Уф. так, надо поставить на переплавку. 32 две железные врутые. Она вообще делится? Да, делится, смотри, кое-кое кое как можно разделить. Поровну, конечно, сидеть будет трудно, но можно кое-как поровну висеть. Вот так вот нормально. Теперь. Где доски. Ох. Побольше желательно. 48. Кое-как разили. А, нет, все-таки не, не, не надо это делить. Уж 16-16-16 идеально. Ух не надо надо поторговаться но ну, так не лените я воспользуюсь ваи ваи ваи поинту телепорт так. да жалко вас жители в прошлый раз я не показал но ну, момент ну, ну как я -то торгую жителями потому что это было очень долго в этом тридцать а, ну, не, прости. Ты что-то... А, ты точно не дорогой. Что-то мне не хочется. Блин, я же обратно телеп. А, я сквозь дверь могу... Это магия, точно. Эй, куда ушел? Рыба, прости, но я не смогу. Хотя у меня есть там озеро. Мне надо бежать обратно пешком. А это я просто ненавижу зачем я сюда телепортировался не же обратно а, бежать самое главное я бежать буду бежать и буду не просто морковь что уже выросло интересно Ничего, что ли? Ясно, ничего не выросло. Ну ладно, если у вас... О, вот! Как раз это вот по постройка. Что это за постройка такая? Смотрите. Что это за такая дамба или что это такое? Разрушенный дом. Вау. Это, я так понимаю, это, это хороший вид. Прям в воду. Хорошо. Так, спускаемся. Что это? Ой, бля. Бля есть. Ладно, на надо сделать вы вы поинты дома. Потому что я не хочу каждый раз бежать вот так вот. Фика, а дом вообще в, в той стороне? А, вот день. Идеально. Да, он в той стороне, но только немножко не туда. Вот, вот туда вот она бежит. Привет, ку курица. Я могу тебя... Стой! Спасибо. Не нужны перья. Вас я трогать не буду. Теперь можно, конечно, продолжать строительство. Ой, мне это выкинул. Ох. Подожди-ка. Я же, а куда? А, кажется, я просто стакну. И дай угадай, у меня больше 600, а нет, 40. Смотрите. Тут жарится надо поставить. Жиница. Жарится. А я пойду де делать дом. Так, у меня до достаточно досок. Все это мы переделаем. Все это мы переделаем в вестаке. Так ведь... Давай. Как же очень много, по-моему. Даже очень много. 64. Этого должно хватить для дома. 64. 40. 42. Итог вот такой. Все ненужное сложим. Возьмем нужное. Топорик. И пойдем. Мне нужна еда. Вроде как все еще Интересно, ещё он нас щит. Щит делайте... Напомним как. Напомните мне, как он делается. Он делается... Как так? Ну, просто. А, ведь да? Он просто делается? Это уже вполне то пошло. Щит. Ну, щит, нет? Нет, все-таки, да? Щит, как он делается? Ясно? Любые... Ща будь тебе, щит. может так а вот так вот точно ну как как он делает Все, все брата сложи. я могу легко отразить. Мне интересно, мне хочется посражаться. А Тут вот есть какие-то молы. Я пока что никого не вижу покажет -пока -пока. может они не заспаваются эй скелетик эй ты Я все это, в принципе, делал ради ачивки. Ой, какой-то... Могу поспать? Да, могу. Это странно, я думаю, это баг. По идее, они не могут сп сп спать в, в одной кровати. Скорее всего, это бак. что это тупо. Очень даже тупо. Так, строим дом. Так, давай дом мы построим где-то, не знаю. Давай вот здесь. Я, пожалуй, пойду спать. Уф. В принципе. Получилась хорошая серия. М -м да. Я думаю, сейчас посплю. Да. Спи. Да. Спи. Думаю, я сейчас посплю mm -hmm. и буду уже заканчивать. Раз, раз, надо это убрать. Нет. Раз, да все, берется. Вот То, только щит надо реально убрать или нет. Думаю, надо щит по пока что я уберу. Маску сниму. И... Что ж... Буду постепенно заканчивать. Уф, на фоне э этой по постройки. Да. На фоне вот этой по постройки я буду прощаться. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили а, оповещения о а, новых видео или стримах. С вами был Дин, вы были на канале Мистер, Мистер Динес, и это была сборка по Майнкрафту «Хаотное выживание». И всем пока!